Сегодня хочу рассказать вам о таком очень ценном веществе, которое называется потаж. Потаж это калевая соль угольной кислоты, по-другому еще называют карбонат калия, углекислый калий, химическая формула калий-2, СО3. Нужен он для того, чтобы делать из него мыло. Ну, это основная цель обычная. То есть можно у себя дома спокойно сварить мыло. Или, например, какое-то другое чистящее средство. И далее я покажу, как очень просто в домашних условиях делать потаж. Вначале надо взять древесную золу. Я взял березовую древесную золу. Также можно использовать любую другую. Но знаете, что в угольной золе поташа будет очень мало. А, например, если жечь стебли подсолнечника, то, то там будет ну, очень большое количество, 40%, где-то в стеблях подсолнечника, потаж. А теперь надо залу просеять, после чего залить водой. Примерно 5 см, если в ведро брать 10 литровые Получается, чем больше воды будет, тем слабее щелок, чем... Меньше воды наливаем, тем щелок будет более сильный. Щелок это калий, калий-ОАш, Щелочь. Вначале делаем изолы, варим щелок. Можно двумя способами. Один это залить холодной водой и прокипятить. А второй способ просто взять кипяток и залить. И подождать какое-то время я обычно жду двое суток потому что зала оседает и после этого ее очень легко сливать то есть не будет мути можно же сделать и поменьше есть некоторые способы как можно быстрее достать до да, щелок не переворачивая его можно использовать их ну а теперь выпариваем щелок. Для этой цели я использую обычный алюминиевый казан. Но вам я не советую использовать алюминиевую посуду, потому что алюминий вступает в химическую реакцию с крепким щелоком, из-за чего в, в алюминиевой сковородке, в кастрюле могут даже дыры образовываться. И также будьте осторожны, когда выпаривается щелок, он становится все крепче и крепче. Поэтому будьте осторожны, чтобы он не попал вам на кожу. После того, как у нас образовался потаж, он очень плотно прилегает к дну, да, к дну кастрюли, а нам надо его собрать. А получился, конечно же, не чистый патаж, как, например, в химических лабораториях получают карбонат калия, но, тем не менее, данный патаж можно использовать для того, чтобы делать более крепкий щелок с целью, например, варки мыла или же какого-то другого моющего средства. Для того, чтобы хранить потаж, я использую обычную стеклянную баночку. Но ну, можно также использовать и другую емкость, которая не будет вступать в химическую реакцию да, с данным веществом.